выхода вот на вот такой дополнительный доход он не очевидный не интуитивно понятный и этому надо учиться то есть насколько вот разбираясь самостоятельно вы точно на этот уровень дохода не выйдете Итак, то есть мы сегодня будем говорить именно о таких закулисных тонкостях профессиональной работы с Яндекс.Директом, именно применительно к партнерским программам. Программа нашего сегодняшнего вебинара. Как выбрать прибыльную партнерскую программу? С какой суммы начинать рекламную кампанию для раскрутки партнерки? То есть это все такие злободневные вопросы, которые крутятся в голове у каждого начинающего, скажем так, инфобизнесмена, не инфобизнесмена, а желающего заработать первые деньги в сети новичка. Какова нормальная конверсия при рекламе партнерских продуктов? Очень интересный вопрос. Какая наиболее выгодная стратегия показа рекламных объявлений? Коих сейчас развелось чуть ли не десяток в Яндексе. Как отслеживать, какие объявления привели к продаже партнерского продукта? Как отслеживать? Ведь мы рекламируем чужой сайт. Там из имеющейся статистики, как правило, только переходы и все. А как понять, какие объявления продали? Есть несколько решений, я обязательно вам об этом расскажу. Профессиональный алгоритм работы со статистикой Директа – один из аспектов, который отличает профессионала от новичка. Очень важные нюансы, и именно знание вот этих вот нюансов позволяет выйти на более высокий уровень, чем абсолютное большинство партнеров. Что такое карма аккаунта и карма продающего сайта? Такие вот эзотерические термины, и на самом деле они имеют прямое отношение к контекстной рекламе на Яндексе. Пять главных ошибок начинающих партнеров мы выделили, и какие семь обязательных шагов нужно сделать для получения прибыли с партнерки. Не сделал один шаг, существенно уменьшил свои шансы на заработок. Помимо этого, в определенный момент я вам дам ссылочку на скачивание видеоурока. А в этом видео уроке показан очень хитрый трюк. Как можно повысить эффективность действующей рекламной кампании. Причем это помимо WorldStat информации. Да? То есть известный сервис worldstat.yandex.ru из него эту информацию не почерпнуть. То есть это еще дополнительные, пустые показы объявлений, но по определенным ключевым фразам. Откуда узнать, где еще берутся мусорные запросы, чтобы их потом не исключить. Очень ценная информация.